90-е это десятилетие, когда видеоигры по-настоящему процветали, с огромными инновациями в игровых автоматах на рынке домашних консолей и ПК. Рынок заполонили тысячи хороших игр. Существуют сотни первоклассных игр 90-х годов, но успешные игры не обязательно становились важными для индустрии. Эти 10 игр вышли в 90-х и предлагали нечто особенное, что делало их самыми важными играми десятилетия. Ультима онлайн. Кажется, в наши дни вы не можете выходить в интернет и не столкнуться с таким понятием, как многопользовательская сетевая игра MMO RPG. Они распространены повсеместно. На рынке доминируют World of Warcraft и многие другие. В наши дни MMO RPG повсюду, но успех этого жанра существует благодаря Ultima Online. Когда Origin Systems запустила Ultima Online в 1997 году, программисты рассчитывали обслужить около 15 тысяч подписчиков. Именно для этого была разработана архитектура сервера. Но возникла проблема: в течение 6 месяцев сервере ужасно глючили за присутствие около 100 тысяч подписчиков. Потребовалось время, но Ультима Онлайн удовлетворила спрос, сделав ее одной из самых влиятельных и важных игр в жанре. Это была не первая MMORPG, но до того, как она была выпущена, жанр был довольно ограничен одной низшей группой. Ультима онлайн привлекла внимание геймеров по всему миру, и вскоре массовое событие привлекли тысячи людей. На пике популярности у игры было четверть миллиона онлайна. Хотя с тех пор онлайн и исчез, на замену пришли более крупные игры, серверы Ultima все еще работают и люди продолжают играть более двух десятилетий после выпуска игры. NBA Jam Спортивные игры существовали всегда, но они не особо были популярны до 90-х годов. В 70-х и 80-х были несколько приличных игр, но все изменилось в 90-х. Благодаря некоторым инновационным техническим достижениям, люди, которые не интересовались спортивными играми, оказались затянуты в них с головой. Самая важная спортивная игра десятилетия – это NBA Jam 93 -го года. Это была не только одна из первых аркадных баскетбольных игр, но и одна из первых, в которой участвовали команды и игроки имеющие лицензию NBA. NBA Jam имел мгновенный успех и помог проложить путь для множества спортивных игр всех типов. Спустя год после выпуска NBA Jam стал одной из самых прибыльных аркадных игр всех времен. Собрав около 1 миллиарда долларов за первые 12 месяцев, его быстро перенесли на домашние консоли, где было продано более 3 миллионов единиц. NBA Jam доказал, что спортивные игры могут быть интересными и интересными для всех. Это также показало, насколько Могут быть сделки по лицензированию для профессиональных спортивных организаций. Незадолго до того, как НХЛ, НФЛ и ЛМБ подписали аналогичные сделки. Цивилизация Пошаговые стратегии были разработаны еще в 1976 году, но не сразу получили свое широкое распространение. Только в 1991 году вышла цивилизация, тогда люди обратили внимание на этот жанр. По сравнению с последними из игр, оригинал тусклый и лишен многочисленных механик, характерных для этого жанра. Тем не менее, когда она вышла, цивилизация представила несколько механик в пошаговых стратегических играх, которые остаются почти во всех следующих играх. Цивилизация помогла основать под жанр компьютерных игр, основанных на стратегии 4X исследовать, расширять, эксплуатировать и истреблять, что сделало игру одной из самых важных игр в истории. Цивилизация уделяет большое внимание сложным деталям. В строительстве империи эти механизмы лежат в основе того, что сделали игры 4X увлекательными и успешными. С момента выпуска цивилизация продлила франшизу, которая включает в себя несколько сиквелов и дополнительных игр. Они были портированы практически на каждый компьютер и консоль, способных их запускать, и остаются популярными по сей день. Считано, что за 25 лет было продано на 33 миллиона копий, 66 версий и более 1 миллиарда часов было потрачено на совместную игру. Покемон красный и синий. Мало кто представляет себе, какое культовое влияние Game Boy оказал на мир в 1996 году, когда был выпущен покемон красный и синий, когда игра была выпущена за пределами Японии в 1998 году. Она запустила франшизу стоимостью в несколько миллиардов долларов. Игроков особенно интересовала концепция торговли, которую они могли делать через Game Link Cable. Это помогло добавить в игру фактор привыкания, и это остается важным аспектом франшизы. За первый год покемон было продано более 1 миллиона единиц. В следующем году это число увеличилось до 3,5 миллионов, а продажи продолжали бить рекорды. Игра быстро стала самой продаваемой игрой для геймбоя в Штатах, где к концу тиража ее продажи привесили более 9,8 миллионов. Франшиза Pokemon заинтриговала молодых игроков исследованиями, тренировками, сражениями и торговлей, что заставило детей общаться. Это повлияло на массовую культуру. Созданное ими франшиза выросла и стала самой прибыльной медиа-франшизой всех времен. Супер Марио 64. Иди Марио доминировал в видеоиграх на протяжении большей части 80-х, и в 90-е это не изменилось, когда сантехник перешел на N64. Он сделал это с размахом и снова изменил видеоигры к лучшему. До Super Mario 64 платформеры в основном ограничивались приключением с боковой прокруткой в 2D, но эта игра все изменила. Технически Super Mario 64 не был первым трехмерным платформером. Это достижение принадлежит Alpha ВС 90-го года. Тем не менее, он был первым, кто добился определенного успеха и он полностью доминировал на рынке в мирах с боковой прокруткой. Новое приключение Марио поместило его трехмерную среду открытого мира. Свобода передвижения, которая дала игрокам, помогла игре и консолям доминировать на рынке. В игре также представлялась динамическая камера на 360 градусов. Новое видение, которое часто повторялось в 90-х годах. Super Mario 64 стала самой продаваемой игрой для Nintendo 64 с более чем 11 миллионами продаж по состоянию на 2003 год. Она стала образцом 3D-игр и является, продолжается по сей день Дюна 2. Дюна 2, одна из тех компьютерных игр, которые мало кто помнит в наши дни. Это была успешная стратегическая игра, основана на Дюне Дэвида Линча, и игра является одной из первопроходцев в жанре стратегии в реальном времени, что делает Дюна 2 очень важной для жанра. Дюна не была первой RTS-игрой, но игра установила нормы для жанра, которых раньше не было, и они стали стандартом для каждой последующей игры. Не будет преувеличением сказать, что Command Conquer, Warcraft, Starcraft и все успешные RTS-игры 90-х и последующие годов не существовали бы без «Дюны». Сама по себе, Дюна отличная игра с высоким качеством воспроизведения. Тем не менее, для жанра гораздо важнее то, что она добавила в жанр RTS. Дюна 2 представила концепцию, согласно которой разные стороны конфликта могли создавать разные юниты и оружие. Дюна создала систему управления ресурсами, привязанными к полю бою в реальном времени, которая постоянно бросала вызов игроку. Каждая стратегия в реальном времени, появившаяся после Дюна 2, включала эти аспекты. Что делало ее самой важной игрой в своем времени для 90-х? и, возможно, всех времен. Обитель зла. В наши дни жанр survival horror один из самых продаваемых на консолях и ПК, но он не существовал до 1996 -го года. Именно тогда была выпущена первая Resident Evil, и она была первым, кто использовал этот лейвел, который в конечном итоге стал одним из самых успешных поджанр игр. Это делает Resident Evil пионером и также одной из самых важных игр 90-х годов. Изначально игра планировалась как ремейк для Sweet Home для Super Nintendo, после нескольких переделок консолей, концепция ремейка была отменена. Игра была разработана для PlayStation, и когда она вышла установила многие условности, которые остаются популярными в жанрах хоррор-выживания. К ним относятся элементы управления, система инвентаризации и функция сохранения. 3D-графика Resident и вид от третьего лица стали нормой для жанра, и игра имела большой успех, также игре приписывают репопуляцию зомби, массовое возрождение которых произошло в 2000-х годах, в наши дни Resident считается одной из лучших и влиятельных видеоигр когда-либо созданных. Оригинальная игра была переиздана в высоком разрешении для многих платформ и породила огромную франшизу, состоящую из 28 игр, 7 игровых фильмов, 4 анимационных фильмов, двух телесериалов и трех театральных постановок и множество комиксов и дополнительных романов. Место когда в 1993 году был выпущен мист, на рендер графике были некоторые технические ограничения. Этот аспект индустрии повлиял на дизайн мист, в котором используется красиво отрисованная эстетическая графика. Это было значительным достижением в то время, и оно оказало огромное влияние на игры для ПК. Мист по сегодняшним меркам относительно упрощенная игра. Когда она была выпущена, стала неожиданным хитом. Игра была продана тиражом более 6 миллионов копий, что было значительным достижением для рынка ПК в то время. Она стала самой продаваемой игрой для ПК, титул которой она удерживала до выпуска за Sims в 2002 году. В Мист игрок отправляется на красивый остров, где он открывает секреты и путешествует по различным мирам, решая головоломки. Она включает 40-минутную синтезированную музыку, которая помещает игрока в сложную, на расслабляющую обстановку. Это была одна из первых игр выпущенных на CD, и ее успех помог укрепить этот относительно долгие годы. Коммерческий успех игры продолжается и сегодня, благодаря порту виртуальной реальности, который помещает игрока вновь в Myst. Myst остается восхитительной игрой, в которую можно играть спустя почти 30 лет после ее выпуска. Golden Eyes 007 90-е были десятилетием, когда шутеры от первого лица добились успеха, их было огромное множество, такие игры как Duke Nukem, Wolfenstein, Doom и Quake доминировали на рынке ПК, хотя каждая игра была важна для жанра, наибольшее влияние оказала игра Golden Ace 007 для Nintendo 64. Обычно цинцированные видеоигры, созданные вместе с фильмом, ужасны. Гораздо чаще можно найти плохие игры, созданные для фильмов, чем альтернативу, которая является эта игра. Golden Ace 007 получился на удивительно хорошо сделанным развлекательным инноваторским проектом. Предыдущие FPS-игры отличались менее реалистичными, более аркадным сеттингом. Golden Ace предлагал имитированную кампанию, включающую тактику и скрытность. Значительное влияние на индустрию оказал многопользовательский режим Dead March 3. Это было представлено ранее в гоночных играх, но Golden Ace усовершенствовал режим для жанра FPS. Самым большим нововведением Golden AS была свобода передвижения, что было значительным изменением, доминирующим на рынке ПК. Он показал, что приставки могут воспроизводить FPS игры так же или даже лучше, чем ПК, и фактически изменил движение всей индустрии видеоигр вперед. Street Fighter Первая игра Street Fighter была важной вехой во второй половине предыдущего десятилетия. Тем не менее, ее влияние маркетинг по сравнению с продолжением популярностью Street Fighter 2 резко возросла, и она стала самой продаваемой игрой Золотого века видеоигр. Street Fighter ни в коем случае не была первой игрой такого типа, но она широко считается лучшей видеоигрой о файтингах всех времен. Было продано более 200 тысяч игровых автоматов и перенесено на все консоли, на которых Street Fighter мог работать. Это стало турниром игрой, в которой люди могли играть по всему миру, что привело к созданию множества обновлений и переизданий игры. Такие игры как Mortal Kombat, Killer Instinct, Tekken, Soul Calibur и Virtual Fighting обязаны своим существованием Street Fighter. Игре Street Fighter более 30 лет, но она все еще популярна. Люди продолжают в нее играть не только из-за ностальгии, люди продолжают в нее играть потому что это невероятно хороший файтинг, выдержавший испытания временем.